Всем доброе утро. Пойдемте посмотрим, что у нас на улице там. Ну, прохладненько. Сегодня, вот когда печка разгорается, видите, дымит, а когда уже разогрета, тогда не дымит. Да, я градусник-то поешал? посмотрим сколько градусов. Упал что гроби минус 15 палочка отломилась О, здесь не видно скрыты. О. ну где-то минус 15 наверное есть ладно Надо дровишек еще допилить так то немного уходит вот когда не холодно вот вчера сколько пилил видели там даже охапки наверное не было и хватило до утра вот последний час три полежка закинул так что думаю нормально в мороз ну две хапки будут уходить в принципе то вот это плюс маленькой землянки то что я там жалуюсь что места мало зато быстро нагревается много дров не надо кинул через там 15 минут уже жара большую землянку буду строить там вот, дольше будет нагреваться ну, я думаю сделать там как бы две-три комнаты будут, ну две, наверное, три-то ни к чему ну может третья какая-то там мастерская и вот двери между ними сделать надо будет а на зиму, если плохо будет отапливаться то в одной жить можно будет а вторые две комнаты законсервированы на, на это на зиму ого косуля там прибежал Сейчас пьем чаек, пожарим мишенку по завтракам, потом напилить дров надо будет. Дверь сегодня еще сделать хотел. И повырезаем еще нарды. Такие планы. Посмотрим. Блин, маленько. Пока растапливал. А дверь, открыть. Самое у меня холодильник, <смех> ну такое, то что более-менее надо, чтобы и не замерзло и прохладненькое место открывать. А если что-то замороженное, на, на на улице хранится. Вчера я посидел, что-то я порисовал. Вот такой будет рисунок внутри. Такая, гелевая ручка рисовал. Такой рисунок заказали, это орнамент. Здесь еще такой будет орнамент Коми, там, или, ну, это, не помню точно. У них, короче, символ, там, медведь, и вот такой вот знак. Такой вот рисунок будет внутри, на обоих половинках. И здесь еще, на будет тоже. Здесь поменьше, наверное, сделаю, не вмещается, а такой вот так вот. На вторую половинку медведя в Париже попал в Рязан тоже. Всем приятного аппетита! землянки связь вообще хреновая то ловит то не ловит вечером вечером чаще всего лучше ловят. сейчас вот утром сидел сидел так и это ничего не грузится так по два полежка кидаю на поставил вот два полежка будет гореть часа два нормально птички поругались это Спарят что-то между собой там, орут весь плюс. Надо бы нам сейчас с дверьми вопрос решить. Не знаю. Сейчас что-нибудь сделаем. Классно, друзья, получилось заснять птичек. Я уже думал, что не заснимем, мы их никогда не получится. Нравится мне, обожаю наблюдать за природой, за птичками, животными, экспериментировать, что-то делать новое, познавать. природу, смотреть там. Все. Пишите, вам нравится, нет? Гвоздиков нормальных нет. Забыл, что они закончились, но Надо... докупить будет потом. Пойду в город. Нас собирала таких вот. Все, выравнивать бомбы, скреплять всю вот. конструкцию. Нам. Ну вот каркас вроде готов сейчас тут тент натяну и на него уже бум маскировочные листы листья ветки делать не знаю хотел чтобы вот так вот открывалось на себя как вот так за веревочку чтобы раз потянул но опять же снег будет спадать ладно еще подумаю а вверх также тоже тяжело в бок тоже снег спадать если только, когда ухожу снова снега накидывать свежего, чтобы не видно было. А так легче было бы раз за веревочку. Так взял, потянулся. Ладно, посмотрим. готовенько вот так вот получилось сейчас привяжу веревку к макушке а сюда буду приколачивать ветки всякие разные чтобы листва и снег не скатывались не держались Такая конструкция уже понадежнее, чем это из гнилых веточек каких-то делал. Здесь уже бревна Конкретный. тент тоже получше, чем пленка. В два слоя тент жалко, конечно, я его не для этого покупал. Ладно, потом еще докуплю, сейчас будет понадежней. Тельку, пойдем попьем. Вот так вот. Днем в землянке без света. Освещение. Ну, камера не передает, а в принципе-то видно все. Через камеру не видно. Когда окошко не было, вообще темно было. Чувствую, а сегодня не повырезаем мы с этой дверью. Видео, все быстро происходит. На самом деле день быстро пролетает. Что они там маленько поделал, все уже вечер. И ладно, куда нам торопиться. Завтра повырезаем. Может вечером сегодня еще повырезаю. Просто за неделю сказал, сделаю что -то. Нардо А это за неделю сделать. Кстати, если кому-то надо, будет еще пишите. В, в, в описании найдете мои координаты там для связи. Телеграм ВКонтакте. Ладно, а что? Погнали. Дальше. Слышите? Ни одной птички нету. Интересно так Сперва чирикали-чирикали, там кушали Сейчас такое затишье Такое впечатление, как будто они на обед На обеденный перерыв прилетали Семечки там еще остались Покушали-покушали, улетели Я думал, пока все не сидят тут будет Ладно, хоть успел кадры для вас снять ну, и для себя тоже Ладно, делаем дверь Дальше. Привязываю веревку не получится замаскировать ну более-менее это можно замаскировать но все равно видно будет из тоненьких то я делал оно как-то лучше ложилось и ну, неприметно как бы было а толстый это уже заметно вот из-за этого минус хотел потому что я вот здесь сделать маскировочность. вот поэтому я здесь хотел сделать маскировочный маскировочную дверь потому что с этой это все скатывается а если бы она лежала еще маленько приутоплена вообще бы идеально было бы маскировка трубу еще замаскировать и вообще никогда никто не, не найдет ее а, так что я не знаю так меня не устраивает тоже буду я наверное копать все таки схожу наверное куплю куплю нормальный черенок березовый Специально для каелки, поищу, если есть, и уже продолблю нормальную маскировочную дверь сделаем. Ну, это как порнография, как это получается. Так и сделаем. Ладно, пошел, сгоняю до города быстренько. Печку оставил. так то я когда ухожу за продуктами или куда-то, я убираю, печку. Это мало ли, пока меня нету, кто-нибудь придет, утащит. Сейчас не стал убирать, ну сколько у меня, часа два-три, наверное, не будет. Ну здесь около пяти километров. Что, полчаса туда, полчаса обратно, там часик. Не стал убирать, она горячая, еще тем более там топится. Сейчас бегаю, ручку пострую для каёлки. Если что, куплю. Провизии еще заодно-то возьму и приду уже вечер будет наверное снимать ничего не буду повырезаю еще а то заказ надо быстрее доделать ждать никто меня не будет а то с видеосъемками так быстро пролетел что ничего сделать то не успел даже особо так что иду ну, за черенком завтра увидимся